Позади меня вот находится такой двухэтажный коттедж, и хозяин этого коттеджа решил утеплить перекрытие второго этажа раствором полистиролбетона. Доставляют полистиролбетон с завода Пластблок, ну, различными способами. Если бы это был бы небольшой объем, там, скажем, 3-4 куба, конечно, доставляем в газелях. В полиэтиленовых мешках по 15-20 килограмм. Это очень удобно. В принципе, полистиролбетон бетон таким образом возят и для стяжки пола на квартирах, в коттеджах. Ну и также тоже утепляют, в принципе, и потолки тоже. Но площадь вот этого коттеджа примерно 110 квадратных метров. То есть, именно 110 квадратных метров нужно утеплить толщиной примерно 300 миллиметров. Это где-то около 30 кубов. И понятно, что это примерно... Получается 7-8 таких газелей. И в каждой газели будет по 100, а то и 125 мешков. Но ну, Представьте такое количество поднять на третий этаж, грубо говоря, вот этого коттеджа, да, на чердачное помещение. Это достаточно сложно. И это будет происходить не один день. Поэтому у завода Пластблок такая установка появилась. Вот за мной находится машина. В этой машине находится емкость. Четырехкубовая И вот из этой емкости с помощью насоса Выкачивается раствор полистирол-бетона И подается на потолок вот этого э, Большого коттеджа Площадь э, этого потолка Примерно 110 квадратных метров Толщина заливки примерно 300 миллиметров Этого в принципе будет достаточно Для того, чтобы в этом доме было тепло и хорошо Перекрытие чердачного помещения у него деревянное Поэтому в общем-то этого недостаточно для тепла но обычно применяют там иногда мягкий утеплитель, но в мягком утеплителе могут поселиться насекомые, мыши, крысы и так далее. То есть это не всегда удобно и приятно. А вот полистирол-бетон при высыхании превращается в камень. Но при этом этот камень легкий, всего 300 кг на кубический метр, и никакого давления на деревянное перекрытие не будет. Но при этом и очень теплый. То есть в 300 мм это будет достаточно марки Д-300 для того, чтобы эти... Это перекрытие не промерзало. Также полистиролбетон не горит, не гниет, ну и прослужит столько же, сколько сам этот дом.